Что будем делать? Ну, может, мы найдем хоть один хороший ресторан. Ресторан это же всего лишь ужин, еда, развлечения. Что тут такого? Ресторан Фудзи теперь работает круглосуточно. Прикинь, па, 24 часа. Ммм. И чуть-чуть чесночка. Тут великолепные завтраки, па. А еще бизнес-ланчи, сынок. Ребята, добро пожаловать! С Новым годом тебя по! Приглашаем всех в Фудзи в новогоднюю ночь с друзьями <с и <с детьми. Фудзи великолепно! Именно это. Каспийск, Ленина 37.